Небо синее да впереди. Иди лучше верни не ней, ходи, ведь опасно для единорога Народа в страну, бега за дорога. Страхи все заботят, ведь друг пустился, пусть домой. Друг этой, той, не пропадешь со мной. Знай, что в беде. Верный твой друг сможет помочь тебе не пропадешь со мной. Лоша я от друзей и родных, ты живешь среди пони. Единорогов вообще только проблемы. Но кто твой друг решит тебе? Тебе одно, лишь ни одной. Не, Не пропадешь, пропадешь со мной. Знаешь, что пидем? верный твой друг. Верный подруг Сможет Не помочь тебе. Не пропадешь со мной. Пропадешь. Знаю любовь. Вместе с тобой. Вместе с тобой. Пусть мы пройдем мо.